Показываю офигенную тактику Раша на ангарчике со сломанным ЮСАСом. Оглушитель поставлю. И подожду, когда кто-нибудь из наших пробежит вперед. Вот он, кстати, побежал. Все, я за ним. Вы тоже заметили, он мой ЮСАС-бомжин? Здорово. Блин, чего не придумаешь, чтобы хоть кого-то с него убивать? Без комментариев. И кто-то спросит, а чем вообще можно заняться в этих ваших World of Warships? Да чем угодно, тут можно воевать как все, а можно отправиться на юга, можно бомбить врага, а можно бомбить ледники, можно поиграть по тактике и можно по беспределу, правда ты скорее всего потонешь. Можно зарегистрироваться по ссылочке в описании и можно получить премиум крейсер Олбани с двумя миллионами серебра. Я же говорю, тут можно все. А тем временем я взяла 12 чтобы, ну, для сравнения по игре сначала с ним, а потом взять уже Юсас и точно понять, в чем же будет разница. К слову сказать, с Юсасиком вообще все печально, осталось 325 урона, но вы сами понимаете, во что он превратился при одном проценте поломки. Сразу говорю, да, он все еще убивает с трех патронов в спину, без каких-либо проблем, но это, кстати, самые лучшие моменты с игры с этим Юсасом. Пробовал я и с Глушителем, и с Пламегасом играть, но самая топовая серия это была Троечка на Мотеле. У меня получилась такая... Еле-еле забрал третьего хп вообще не осталось. И вот такой прикол после испытаний. Как ты с ним выигрыш, блять? И да, он остается сломанным даже для тех, кто его подбирает. Вот и пришло время испытательного полигона постреляю с Юсаса прямо в упор. Начну с бронежилета питон, я стреляю с пламегасителя, между прочим, и ваншот никуда не исчез, судя по всему. Так, сейчас чуть подальше отойду. Да, как вы можете видеть, уже начинаются проблемки с толстыми бронежилетами Так, что же мы увидим с глушителем Если сваншотит по питону, значит остальных тоже пробьет Да, это ваншот И раз уж такая тема, я подумал, почему бы не поставить их в ряд и стрельнуть одним выстрелом Так вообще без проблем, давайте-ка поставим 10 человек И стрельнем сначала с пламегасителем все пацаны стандартные, кстати, что-то подобное я уже делал, проверяя сломанный Макс седьмой. Фрагментик покажу в конце. Так. Судя по всему, только шестерых пробило, потому что комбо убийства нам не показало. Теперь с глушителем надо посмотреть. Обязательно прицелиться точно, чтобы всем залетело. И такие вот не самые красивые минус 5. Кстати, тут парень присесть так и не успел. И напоследок подобный выстрел со сломанного Максим, также до 1%. Так. И забирает он семерых игроков, в то время как Юсасик пробил 6. И по традиции последние секунды жизни сломанного оружия. Вот он уже сломался, даже уведомление пришло. Так что у нас на складе. А, как обычно, стандартный дробовик и Юсасик сломанный до 0%, даже кресик слева появился, надо будет его сразу починить и запустить новый конкурс на 2000 кредитов. Для участия нужно просто подписаться на канал Грехов, подписаться на мой канал и написать что-нибудь в комментарии. Слева у нас победитель прошлого конкурса на Читак, пиши мне в личку на ютубе, чтобы забрать свой приз. А теперь переходим на новое видео справа. Пока.